Весна веселушка, глава 9. Все сейчас проснулись и удивились, что сделала Казас с их лесом, с их домом. Она превратила в чудесный, чудесный дом, который был такой уютный. Она всю пыль из, изгнала вообще, какая была. Сделала очень красивый купол, который мог то опускать лучше света, то вообще их не пропускать. Могла сделать искусственный дождик. Но для этого она матрас убирала. У нее все было придумано, как быстро матрас убрать. А кто помогал? Ей, друзья помогали. Они быстро могли убрать, дождик устроить, повеселиться. Она а бассейн сделала коза, чтобы все ее звери и все вокруг животные хорошо себя чувствовали. Бассейн был хороший, был глубокий, неглубокий, на все вкусы. Длинные, большие, маленькие. Лес большой был, и места было очень много. Она сделала большие, большущие разные аттракционные на воде, и все отдыхали на этом. Даже сове было хорошо. Она каталась на водяных американских горках. Сове было так удивительно, прекрасно, что она обычно пугала всю жизнь, а теперь пугается сама. Но мышки никогда сову не покидают, даже в таких условиях они да, э, сзади поездом ехали за совой. И сова рад, кричала от испуга и с радостью «Хо-хо, как хорошо ехать!» И мышки смеялись над совой, и все плюхались в воду. Всем было хорошо, с наша любимая коза обеспечила всем уют и сделала так, что все могли коктейли на свой вкус покупать и пить. Устроила настоящий рай за всем. Но правда, в наших устоях были небольшой выбор. Лесные ягоды, коктейль из лесных ягод. Молочный. Это она свое молоко давала всем. И давала она всем воду простую. Вода тоже вкусная. Звери ценят воду. И давала... Ежика грибы закосывать. Всем было хорошо, весело, вкусно. Ежик загорал на солнышке. Козе было хорошо, она расслабилась на матрасе мягком, очень уютном. День прошел очень хорошо, очередной день хорошего рая прошел у всех на отлично, все себя чувствовали на отлично, и все сладко будут спать прямо на улице на матрасе, но чтоб никто не замерз, сейчас коза закрывает купол, и теперь все в закрытом пространстве на большом расстоянии спят, Но ну, деревья кислородом всех обеспечивают, поэтому просто не холодно и хорошо всем. Весна, веселушка, конец, глава, девятая, конец.